Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю апельсиновый крем. Очень простой рецепт, количество ингредиентов можно регулировать. Кому интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобится для приготовления заварного апельсинового крема стаканы, то есть 4 одинаковых стакана, стакан сметаны, пол стакана сахара, сахар вы можете регулировать индивидуально, кукурузный крахмал, половина стакана. Мне понадобится один большой апельсин, цедра. У меня получилась столовая ложка с горкой. Вся внутренняя часть. Пробиваю блендером, либо можно через мясорубку, получается, пюре, половина стакана. Вбиваю 3 яйца, сметану, апельсин, сахар крахмал все перемешиваю и буду заваривать на медленном огне примерно 10-15 минут постоянно помешивая венчиком чтобы у меня ничего не пригорело если вы боитесь что у вас там пригорит тогда ставьте естественно кастрюлю на кастрюлю миска на кастрюлю и заваривайте на водяной бане тогда у вас никаких не будет проблем Прошло 7 минут, у меня масло довольно загустело, поэтому сейчас возьму миксер, чтобы не было комочков, и завариваю с помощью миксера еще буквально пару минуточек. Добавляю цедру апельсина. Заварная основа готова. Перекладываю в другую миску, чтобы у меня быстрее остыло. Накрываю пленкой в контакт и остужаю до а, холодного состояния. То есть неважно каким образом вы будете охлаждать данную заварную основу. Крем. Крем? Крем? А, Заварная основа хорошо остыла у меня. Она довольно плотная получилась масса. То есть очень плотная. Надобится 360 грамм масла сливочного процент жирности выбирайте самостоятельно то есть какое вы масло привыкли кушать такое и используйте из любого масла крем получается оно должно быть комнатной температуры немного такого подтаявшие сейчас масло необходимо взбить у меня ушло пять минут и сейчас соединяют теплое масло и холодная заварная основа привет белка в заварной основе вот видны Цедра видна. То есть изначально, если вы, допустим, будете использовать этот крем для шапочек в капкейке, то необходимо будет от этой цедры как-то избавиться. То есть либо ее измельчить с помощью блендера на самом начальном этапе заваривания, вместе со сметаной пробить и уже уваривать. Либо, если вас она не смущает, тогда оставляйте так. Я же буду данный крем использовать для начинки в торт. Добавлять буду в несколько этапов. Все, крем готов. Очень удобный крем в работе. То есть вам не, э, не обязательно использовать, допустим, 360 грамм масла. Можно добавить одну пачку масла, то есть 180 грамм. Все зависит от того, как вы больше любите, как вы больше привыкли кушать. То же самое регулировать плотность крема. То есть добавить меньше э, той же самой муки либо крахмала. И таким образом у вас будет крем более жидкий. У меня он стабильный, поэтому в торт я могу уложить довольно толстым слоем э, крем и у меня он никуда не денется и не потечет сейчас он такой вот еще мягкий в холодильнике он стабилизируется больше очень яркий насыщенный вкус апельсина и смотрите еще такой момент этот крем можно окрашивать любыми красителями как сухими так и гелевыми водорастворимыми в принципе все сказала наверное еще такой момент, попадается мякать в данном креме, поэтому если вы не хотите, то лучше протереть через сито.